Здравствуйте, друзья! Меня зовут Динар. А в этом видео я покажу вам, как установить программу, которая умеет читать вслух. Для того, чтобы скачать эту программу, напишите в поисковике «Голос книги» и зайдите на этот сайт. Кликаем по вкладке «Балаболка». Потом кликаем по вкладке «Сайт разработчика». Чтобы скачать программу, нажмите на ссылку «Загрузить программу Балаболка». Потом спуститесь вниз и скачайте русский словарь. Он нужен для того, чтобы программа могла читать. Тут их много на разных языках. Я выберу русский словарь. Пока он скачивается, мы скачаем русский голос, пишем в Яндексе русские движки для балаболки и выбираем этот сайт. Скачать балаболка плюс сапи плюс русские голоса бесплатные. Затем нажимаем на скачать русские голоса. Потом перетаскиваем скачанный архив в любое место. Я перетаскиваю его в диск D. Перетаскиваю в диск D и создаю там новую папку. Создать правой кнопкой мыши щелкаем. Создать. Потом левой папку новая папка. Enter нажимаем, открываем. И перетаскиваем. Дальше кликаем по этому архиву правой кнопкой мыши и выбираем извлечь в текущую папку. И устанавливаем этот файл. Установка у него несложная, она стандартная. Затем делаем то же самое с архивом Балабулка. Перетаскиваем его в диск D. Зажимая левой кнопкой мыши, перетаскиваем на рабочий стол, потом в диск D. В новую папку открываем. Перетаскиваем его в эту новую папку на диске D. Например, на диске D. Кликаем на этот архив, выбираем. Кликаем левой кнопкой мыши два раза, выбираем «Запустить». Файл балаболка. Запустится установщик. Там вы совсем соглашаетесь, убираете лишние галочки. И оставляете только галочку «Установить ярлык на рабочем столе». Ждем, пока скачается последний фаз с голосом. Осталось несколько секунд. Все, он скачался. Перетаскиваю его туда же, на диск D. Зажимаем, как перетаскиваем, зажимаем левой кнопкой. Перетаскиваем, открываем диск D. Новая папка. Допустим, папка как-то называется. Молоболка, наверное, или программа для чтения, как, как кто хочет. Перетаскиваем в новую эту папку. Кликаем левой кнопкой мыши два раза и запускаем этот файл. Там вылезает окно. Нажимаем ⁇ Да ⁇ и все, программа начнет устанавливаться. Теперь запускаем эту программу через ярлык на рабочем столе. У меня она уже запущена. Сверху есть кнопка. Пятая справа синяя кнопка, она называется панель словарей. Нажимайте на нее и появляется список словарей. Надо поставить там галочки на русских словарях. Дальше выбираем русский голос. В настройках можно выбрать скорость, тембр и громкость. Скорость чтения, громкость. Тембр. Прочесть. Остановить. Прочесть выделенный текст. Остановить. Скорость подбираем. И громкость. Если у вас есть текстовые документы, то можно нажать. А, можно нажать сюда, найти их, указав место, где у вас они сохранены, и открыть их. Также можно в этой программе писать, как в блокноте. Мама. Всем спасибо. Всем удачи. До новых встреч.